Открыли. Ну, Набери в интернете, да. И вот сюрприз. <связь> а что это такое Ну, закрывают камеру. Закрывают или что-то светило? Нет, я думаю, закрывают, потому что сейф перед этим открыли, чтобы не показывать, что они делают с сейфом. А с другой камеры что? Ракурс на, на сейф не попадает. А вот у нас, смотри, все списки, вот, все комиссии лежат там. Пожалуйста. И когда она уберется? В 15 минут камера уже работает нормально. Ну, сейчас... А, а полицейский что? Смотрит. Вот ходит. Она не видит, что камера. Делается. Она может не хочет. И занар, друзья. Ну, как вам такой расклад? Как вам проходящие выборы? что мы можем после этого говорить о честности, о справедливости. Может быть, мы говорим об открытости выборной системы. Может быть, мы можем смело заявить о том, что у нас демократия какая-то существует. На самом деле ничего этого нет. Вы прекрасно видите просто катастрофические вбросы, подвозы, карусели, автобусы. Что только тут не устраивают сегодняшние псевдоголосователи. Только посмотрите, да, нам заявляли историю о том, что а, эти камеры нам не нужны. Ведь в этих камерах смотрят проклятые американцы и будут подкидывать нам всевозможные проблемы, и поэтому мы их уберем. Но оставшиеся там несчастные эти камеренки, да, там может быть по 100, 200 на регион демонстрируют просто отвратительное отношение. Просто ужасающие бросы. Но у Панфилова и на это есть свои контраргументы. Во-первых, видеотрансляция – это слишком дорого, считает она. На запуск идут миллиарды рублей. А к чему такое расточительство? А во-вторых, речь здесь идет вообще о национальной безопасности России. Ведь в наши дни выкладывать в общий доступ важные видео слишком рискованно. Когда спекулируют, говорят, что вот там в 2011 году, в 2012 году это была такая возможность. Коллеги, что вы сравниваете? Это разные эпохи. Тогда не было кибератак, кибервон таких, которые сейчас идут. Тогда не назначали Россию, целый ряд стран своим врагом буквально. Мы живем в эпоху информационных войн и кибератак. Ох, как же это унизительно слышать в стране, которая придумала компьютера. В стране, которая разработала первый программный код. В стране, в которой сегодня существуют одни из самых выдающихся программистов. Слышать про какие-то там кибератаки. Это нам-то слышать про это. Это как же нам надо до какой степени опуститься? До какой степени ненавидеть своих инженеров, свои умы, интеллекты, чтобы заявить такую позорную цитату? Какие кибератаки, если вы на госуслугах объявили голосование, официальное голосование? Главная причина тому, что сегодня камеры не установлены и система эта вся непрозрачна для всех жителей, это то, что проводятся откровенные вбросы, то, что необходимо накрутить голоса, то, что понимаете, что Единая Россия просто с пролетом уходит из Государственной Думы и вообще из политики нашего государства, потому что они все испортили. Потому что происходит раскол общества. Вы наблюдаете за этим, за своими закрытыми дверьми. Вы здесь и... голосуете? И Нет, мы голосуем по своим участкам. заставили. Живите понимаете? с этим. <свят> Поэтому вот сейчас мы должны здесь стоять. Я бы в школу свою пришла рядом и за пять минут проголосовала. Понимаете? А вы где, в каком районе живете? Сами? В центральный район экономический лицей хожу. Свободно, спокойно, и заодно проверяем вот это вот соблюдение всех мероприятий по ковиду. Здесь никто ничего не соблюдает, понимаете? <шел> а что, остальные стоять будут? Sí. <шел> Поэтому, конечно, я понимаю, что и люди недовольны. Мы не ожидали, что 8 утра будет такой поток. Быстро расширили книги. У нас не позволяют квадраты, допустим, здесь 10 посадить. И у меня только столько комиссий нет. Потому что работает 3 дня одна и та же комиссия. Недовольство есть, понимание, им есть к работодатели, у которых отправил недовольство, есть почему-то к нам недовольство. Но это в принципе нормальное явление. Представляю, что такого нормального в том, чтобы бюджетников притащили заставили голосовать за конкретную партию. Где это нормально? В каком обществе? Просто комментарий членов уик номер 513 Ланги паса по ситуации где избиратель проголосовал совсем другой человек не удивлю что сегодня многие обнаружат что они уже отказываются проголосовали и их родственники проголосовали и бабушки уже умершие и дедушки и вообще это как бы нормально сказал, давайте в этом году все порядок вы выезжали на все наши выезды в Подскажите, У присухи Сергея Николаевича, вы брали э, бюллетень? Нет, не брали так. и лишних бюллетеней тоже не было. А мужчину, mm. который сегодня приходил, вы утверждаете, что он получил двойное голосование? Так, я сказал, не да? Нет, он же получил бюллетени повторно. Нет, здесь повторную. получил. Здесь здесь на дому его на не было. На не, видели, его не было, мы никому вы... не выдавали. Я говорю еще раз. на кого Еще раз, на кого были выданы билеты? Бюллетени были выданы каждому избирателю законно. У нас ошибка только в книгах. Не повышайте голос, пожалуйста. Я не повышаю голос. Вы меня пытаетесь. Вы... Я первая запись, которую зафиксировал. Вы сказали, Иван Сергеевич, произошла ошибка. На человека, имеющего, у меня есть видеозапись вашего данного факта о том, что вы говорите. Вы сказали на человека, имеющего аналогичную фамилию, и отчество. Я подумал, что действительно отец, сын запутались, бывает. Приехали к одному, к папе перепутали. Все, если было так, и мы будем Еще раз, трофимов и присуха. Что общего? В смысле, вы как вы могли э, так ошибиться? О чем вы вообще рассказываете? Фактически а, ну, а а, а, ему не было выдано два величина. Проголосовали оба избирателя. Все, коллеги, я считаю... Значит, установить это можно только при подсчете голосов. А вот здесь официальным наблюдателям, зарегистрированным, пришлось просто подглядывать из-за угла, потому что там не было как раз таких видеокамер, чтобы зафиксировать конкретные вбросы, подсчеты, накрутки, что-то там... В темноте подрисовывали члена Уика. Давайте время сколько? Товарищ Наблюдец тебе посмотрите, пожалуйста, время. Так, у нас. Время у нас 22.15. Члены участковой избирательной комиссии вот махинации с бюллетнями. Вот. Хотя участок закрывается у нас 8.00. На участке не должно быть никого. Да. На мой взгляд, одного вот этого факта, вот даже одного вот этого видео достаточно для того, чтобы аннулировать все голосования. Просто аннулировать эти выборы посчитать это не, вообще не идееспособными, посчитать всю эту систему никчемной, ненужной, бессмысленной, и запустить все заново, уволить всех оттуда нахрен, и поставить нормальных людей, которые будут четко и адекватно следить за происходящим процессом. <музыка> это накрутки, это обманки, это фальсификации. Мы с вами свидетели, мы всей страной наблюдаем за тем, как наш с вами выбор, как наша с вами воля как наша с вами право управлять страной, какие-то тетки, вот эти вот дамы, у нас отбирают. Вот в этом совершенно задрыпанном, прокуренном, нищенском кабинете, оставленном еще от Советского Союза нам в наследие. Вот она со стыда спряталась под стол, трусливо, пытаясь избежать ответственности. И она ведь избежит. Она избежит ответственности, ничего ей за это не будет. считаем раз ушел два ушел третий ушел Четвертый ушел, пятый, шестой, ага. два раза больше, седьмой и восьмой, сейчас она отвалится. Восьмой.